Здравствуйте, я из информагентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? Давай. А сейчас, получается, проходил митинг, получается, торжественный. А он по поводу чего был? По поводу а, поддержки Киргонской, <coughs> Луганской, Запорожской, Донецкой области, а поддержки референдума. Угу. Так. А скажите, вы раньше участвовали на референдумах? На, на этом? Ну, вообще на любых. До этого да, любом. В каких-нибудь выборах и тому прочее. А, вот результаты, которые выборов были, они в целом оправдывали ваши ожидания, нет? Ну, в целом, в общем, да. В общем, оправдывали. Не всегда какие-нибудь выборы. Как бы голосовал за но не проходили. В Общем, вот большой плюс получил, да. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно дать вам несколько вопросов? Что вы такой вопросы? А, по поводу митинга, который только что а пришел. Мы только подошли. А, только подошли? Да, мы... Ладно. вообще чего будет. А, он в честь был торжественного. Тожественный митинг этот был, получается, в поддержку э, референдумов на а, ЛНР, угу. ДНР, Херсонской области и Запорожской. Ну, за, но мы не были на митинге. Uh -huh. Uh -huh. Понятно. То есть, в целом, вообще не собирались на нем быть? Нет, мы не были, мы только подошли. Мы но... работаем. работой да. Yeah, мы с работы. идём. Uh -huh. Но мы не просто, но я только «за». Uh -huh. Хорошо. А вот раньше участвовали на каких-то выборах, нет? Uh -huh. Выборы, конечно, участвовал, все остальные России. Так. А, вот скажите, как вообще может связано, например, быть референдум, получается, ну, вот, и вот эта поддержка митинга и получается СО. Сильно политика не улетает. Интересно, конечно, но не участвовать. О угу. что связано? А дело в том, что получается ЛНР, ДНР и Керсонская область и Запорожской области проходит будет получается, референдум 26-27 сентября России. по присоединению к Российской Федерации. Хорошо. Россия твое, свои территории, свои территории. Украина никогда не была государством отдельным. Mm -hmm. Украина это и Украина, у mm -hmm. Она у Они были Они у поляков, у чехов, там у кого-то еще. Mm -hmm. Украина создалась, когда был Советский Союз. Но, ну, получается, она была в начале в конце 91-го года было создано. Не знаю, я вообще воссоединяю вообще всей России, как раньше было. Не, не было такой, такого, такого государства Украины, но глобус Украины, я понимаю, у них есть. Ну мы не были на митинге, сейчас на моем участке, мы не видели. Наверное, было интересно. Ну, а вообще, вот моя позиция лично, как бы, люди, ну, как бы, в принципе, мы сколько лет были братскими народами, да, ну, из западной Украины. Mm -hmm. есть, люди, были, как бы, да. люди, которые большую часть жизни, ну, то есть, во времени большая часть этой территории западной была под управлением да, Ре Речи Посполитой. Они бандеровцы, бандеровцы да сколько у нас людей в украины живет нормальные люди как бы mm -hmm. ними нормально я не знаю что там вспомогает запах mm -hmm. западная пропаганда это все mm -hmm. и тут больше не о чем говорить а, вот как думаете а почему вот ранее такие такой референдум мне не провели? как мне например в 2014 Ой, это там или мы не политики значит кому-то надо было так. Ну, может быть, в 2014 году их все устраивало. Пока там было, пока там не было войны, пока не было этого всего. Сейчас война развязана, ее развязывает Запад. И вот цель направлена, развязывает Запад. Угу. Сейчас, конечно, зима вот. на Чем топить-то? Как Владимир Владимирович говорил, дровами что ли будет? Угу. Сейчас и дров там уже нету у них. Угу. Лучше пускай будет мирно, без войны. Пускай мир. Сколько пацанов наших сейчас погибнет опять? Сколько их пацанов? Ну вот как раз сейчас будет проходить частичная мобилизация. Все, кто вот раньше служил, собираются как раз вот отправить ну, уже, получается, на собственно, Дай, доз... Доз... Доз... Дай, доз... Доз... Объявлен... СВО. Ну, надо помогать. Ну, вроде на мать зовет, если... если надо, мы пойдем, конечно, но просто жалко, что мы воюем, в принципе, с братским народом. Которые... не знаю, мы славяне, воюем со славянами, а там запад диктует Уховия и... Выборы у вас мало. Ладно, пошли Спасибо. Всего доброго. Я Здравствуйте. Я из информагентства «Ледокол». Можно дать вам несколько вопросов? Давай. Вот сейчас проходил выбор. этот Митинг, да. Сегодня проходил, получается, митинг. Вы на нем были? Нет? Нет. Хорошо. Да, вот здесь я был вот недавно я был, пришел. Я был, я был не во. А, в целом как? Да. Из... Все красиво, <laughs> да, да, нормально все провели вроде. Все mm -hmm. а, вообще скак... здесь получается вот вы, вы приехали, как, что же дали на этом митинге услышать, а, в чем поучаствовать тут? Я да не знаю, пошел чисто посмотреть. Все. Я угу. думаю, то, что тут несанкционированный медик, я думаю, сейчас всех попакуют. Да я вроде государство да. поддерживается. Да, то... да. Потому что сейчас говорят то, что буря бурятов ущемляют. Потому что с буряки много народу добро. Да, Разве? Студентов, которые, которые как по приказу говорит, что, что их не будут забирать. У тех, у кого долги были их очистки, в тот же день забрали их. Угу. Так такие, Понятно. А вот в целом, как вообще митинг-то, по поводу чего проходил? За за Россию, за, за, mm? за, бирбас, за mm -hmm. well, в целом, этот, в целом, неинтересный был митинг. Понятно. Так. Хорошо, спасибо. Всего доброго.